Друзья, это очередное Немиркин видео. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить вас за всю поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия канала Немиркин – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь вернемся к видео. Знаете ли вы кого-нибудь или сталкивались с депрессией? Это распространенное психическое заболевание, которое затрагивает большую часть населения. Поэтому важно знать и понимать, что такое депрессия. Ошибочные представления и неточная информация способствовали тому, что многие люди неправильно понимают, что такое депрессия и как она влияет на людей. Итак, Немиркин представляет 12 вещей о депрессии, которые вам необходимо знать. Прежде чем начать, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не предназначено для замены профессионального диагноза. Если вы подозреваете, что у вас может быть депрессия или любое другое психическое заболевание, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. Первое. Никто не застрахован от депрессии. Знаете ли вы, что во всем мире более 264 миллионов человек страдают от депрессии? Или что по оценкам 15% взрослого населения в какой-то момент своей жизни испытают депрессию? Депрессия может поражать людей любого возраста, расы и социально-экономического положения. Исследования даже показывают, что люди определенных профессий, например, юристы и медики, подвержены более высокому риску депрессии. Уровень депрессии также выше среди тех, кто в прошлом употреблял психоактивные вещества. Второе. Сообщается, что у мужчин уровень депрессии ниже, чем у женщин. Исследования показали, что депрессия наблюдается у 8,7% женщин и 5,3% мужчин. Это может быть связано с тем, что мужчины реже сообщают о своей депрессии из-за стигмы и страха показаться слабыми. По словам психотерапевта из Бруклина, Нью-Йорк, Джастина Лиоя, специализирующегося на консультировании мужчин, депрессия у мужчин часто маскируется гневом и раздражительностью. Третье – нелеченная депрессия, самая распространенная причина самоубийств. По данным Национального альянса по психическим заболеваниям, 45% тех – кто совершает самоубийство, страдают от того или иного психического заболевания, включая депрессию. Поэтому правильная диагностика и лечение депрессии очень важны, так как это может помочь предотвратить самоубийство. Если вы или ваш близкий человек испытываете суицидальные мысли, позвоните по местному номеру службы предотвращения самоубийств или телефона доверия. Номер 4. Многие люди, страдающие от депрессии, также испытывают тревогу. Знаете ли вы, что почти 50% всех людей – у которых диагностирована глубокая депрессия, также страдают от тревожного расстройства. Хотя не все люди, страдающие депрессией, также страдают от тревоги, эти два психических заболевания тесно связаны между собой. Поэтому важно обсудить свои симптомы с врачом, чтобы получить правильный диагноз. Пятое. Люди с депрессией не могут просто выйти из нее. Самое большое заблуждение, связанное с депрессией, заключается в том, что из нее можно просто выйти. Но на самом деле депрессия гораздо сложнее. Чаще всего человек с депрессией или любым психическим заболеванием очень слабо контролирует свои чувства. Говорит, что они могут просто перестать быть депрессивными, бесчувственно и разочаровывает тех, кто испытывает депрессию и пытается с ней справиться. Номер 6. Быть в депрессии – это не то же самое, что быть грустным. Хотя многие люди могут использовать слова «депрессия» и «грусть» как взаимозаменяемые, они означают две разные вещи. Грусть – это обычная эмоция и реакция на то, когда вы расстроены. И обычно она проходит через несколько часов или дней. Однако депрессия гораздо более постоянна. Она длится неделями, месяцами или даже годами и может негативно влиять на вашу повседневную деятельность. Номер 7. Депрессия связана с изменениями в химии мозга. Знаете ли вы, что депрессия связана с дисбалансом нейротрансмиттеров в вашем мозге? К ним относится допамин, который регулирует эмоции и память. Серотонин – химическое вещество, которое регулирует настроение и чувство благополучия, а также норопинифрин, который влияет на частоту сердечных сокращений и кровяное давление в ситуациях борьбы или бегства. Теория гласит, что избыток или недостаток этих нейротрансмиттеров может вызвать депрессию или способствовать ее развитию. Номер восемь. Существуют различные причины депрессии. Хотя причины депрессии до конца не изучены, вероятно, она вызывается сочетанием факторов. Генетика или факторы окружающей среды могут играть определенную роль. Сезонное аффективное расстройство, которое является депрессивным расстройством, вызванным изменением сезонных паттернов, вызывается нарушениями циркадного ритма организма. Изменения в производстве или функционировании гормонов, включая беременность, менопаузу или проблемы с щитовидной железой, могут способствовать развитию депрессии. Горе, травмы и хронический стресс также являются возможными провокаторами депрессии. Номер девять – депрессия подается лечению. Некоторые люди могут считать, что депрессия не подается лечению и поэтому отказываются обращаться за помощью. Однако на самом деле существует множество различных и эффективных вариантов лечения и терапевтических подходов. Когнитивно-поведенческая терапия, терапия социальных навыков, поддерживающая консультирование и активизация поведения – вот лишь некоторые из вариантов, которые можно выбрать. Номер десять – депрессия – это не выбор. Важно знать, что никто не выбирает депрессию. Хотя депрессия или любое другое психическое заболевание – это не выбор, но то, как вы решите справиться с ним – это выбор. Выбор ничего не делать или отрицать наличие проблемы может привести только к ухудшению симптомов. Номер одиннадцать – хроническая боль может быть еще одним симптомом депрессии. Существует множество факторов, которые могут вызвать депрессию. Одним из них может быть хроническая боль или дискомфорт. Физическая боль в течение длительного периода времени может привести к депрессивным мыслям и в конечном итоге к депрессии. Номер 12 Депрессия искажает ваше мышление Когда вы находитесь в депрессии, вам может казаться, что ваш разум начинает вас обманывать. Негативные модели мышления могут исказить ваше представление о взаимоотношениях с окружающими, а также об окружающей среде, вызвать чувство паранойи, тревоги и даже мысли о самоповреждении. Поэтому очень важно обратиться за помощью и поддержкой, чтобы ваш негативный и искаженный взгляд на мир не усугубил ваши симптомы. Относитесь ли вы к чему-то из того, о чем говорится в этом видео?